Как-то знаете, с прошлой серии я подумал, типа, а, пока я буду собирать все ресы, для того, чтобы призывать этого херабрина, у меня уйдет целая вечность, потому что там нужно дофигища золота и всего такого. Поэтому, я, короче, уже все заранее приготовил. Сейчас, подождите, только возьму кости из суббота. Да, кстати, не волнуйся, все мои вещи в сундуке. Знаете, я подумал, пока я буду собирать ресурсы, чтобы вообще воскресить, вызвать этого херобрина, пройдет хер вот туча времени. Поэтому сегодня я уже заранее собрал комплект для его призыва. Не, Ну, блин, как бы согласитесь, ну реально, я не буду столько времени тратить на то, чтобы найти какие-то ресурсы. Потому что, правда, это очень много. Ну, а пока поспим. Чудесное утро, так сказать, а мы будем призывать Херебрина. Поэтому, сейчас буду строить память, если честно, я не помню. Вроде бы сейчас вначале нам надо... Пост... Хотя нет, стоять. Первое, надо защитить дома, а то он сгорит полностью. Пошли в шахту за камнем. Начинаем копать. Если честно, нам понадобится дохрена булыжник, потому что, ну, а, он поджигает все, что вообще видит. Ну и да, кстати, надо будет очистить нашу площадку от деревьев, а то вы еще не представляете, что будет. Я набрал 35 булыжек, мне кажется, нормально. И этого хватит начинаем делать каменную обшивку ой дом будет толстый конечно да кстати этого всего на обшивку нашего дома не хватит нам еще надо вот эти глаза делать и много всего. поэтому обратно идем шахту кстати про пинг вот это вот, про... про получение урона позднее я это все исправлю у меня просто сервер стоит на не на хосте, а на старом компе. Поэтому ну, вот так вот, как бы. Надо уже на хостинге переходить, слышите? Потому что, правда, пинг ужасный. Но час 30 блоги точно должно хватить. Подождите, что так подлагивать-то начала? Короче, опять не хватило. Пойдем копаться в шахте еще больше. Так, у меня сломалась крыка. Бежим домой за новой. Продолжаем копать. Я накопал, короче, примерно 100 булыжников. Мне кажется, этого, по идее, должно хватить. Так что начинаем дальше обшивать. Ну, что могу сказать. Это моя база во время вживания с херебрином. Вот. Я не знаю, как я тут буду жить, потому что, ну, там условия не такие уж себе. И приходится на улицу, там, если выхода под землю, выходки, ну, почему-нибудь придумаем. Что у меня тут вообще есть? У меня тут вот такое вот это помещение. И вот выход на улицу, который будет, кстати, с двойным защитить. Потом это сделаю. Дальше у меня тут шахта. Вот все такое. Надеюсь, херебрин тут появляться не будет. А если будет, то тут будет тоже стоять дверь. Кстати, тоже сейчас надо поставить. А вот тут уже основное помещение. Это мой дом. Ну, в принципе, наверное, надо будет стекла заменить. Но, в принципе, нормально. Поэтому мы сейчас с вами... Идем и начинаем призывать реального Херабрина. Предлагаю его призывать именно этой ночью и именно в этом месте. Так, это все укладываем на вот тот инвентарь. А вот это все идите сюда. Первое, нам нужно поставить два золотых блока. Но еще нам нужно скрафтить один предмет и про это я забыл, Поэтому возвращаемся домой. Смотрите, что надо за скрафтить? Обкладываем тут все костями, И в середину кладем песок душ. И получаем херобрин тотем. Все, готово, теперь идем обратно. Блин, то, что у меня голод, и я не смогу бегать, это вообще не круто. Так, дальше ставим этот Давайте пока поставим землю. Дальше ставим адский камень, поджигаем его, спускаемся вниз. И сейчас нам надо будет быстро заменить эту землю на тотем херобрына Ну что, вы готовы? Раз, два, с, три. Пацаны, папа, папа, папа. Блин, я бегаю просто Подлагивать как-то начало. Причем жесткие пролагивания. Пипец, просто на это, смотрите, пролагивание. Так, что тут? Где-нибудь прекратить. делать писец это реально страшно типа я понимаю что может появиться где угодно Спец. Он вытянул в лицо, здесь меня грохать никто не собирается, да? Опа-на! Смотрите-ка. от чего это? То что молния ударил? Сырая, все же пробуем поспать, получится ли это сделать? Блин, это страховый реально. Так, ну вроде утро. Что такое происходить не должно? Кстати, давайте, знаете, что сделаем? рука сделан на максимум да. не ну по идее день а -а -а. может произойти показалось что тут вот -вот хр... Костик до херебрин я реально начинаю сходить с ума Нет, смотрите с другой стороны я его еще ни разу не видел хм, странно кстати что, что заметил в игре идут жесткие подлаги у меня прям жесткие ребята вот, видите, а? то есть, как я только приближаюсь к ТТМ, идут какие-то жесткие подлаги, не знаю, с чем это связано, но... вот. А еще заметил... А, нет, восстанавливается. Вот, я подошел к ТТМ, и ничего не происходит. А как вы помните, ночью происходило кое-что, тебя вот сюда где-то встал, и... Мне... Мне дали эффект слепоты И еще чего-то Тошнота что ли Но сейчас пока Я ничего не вижу, если честно Кстати, давайте попробуем написать В чат, например Херобрин Сначала капсом Потом без капса Ну еще вот так напишем, опа, -на. Чего прыгало, под, под... что проголо по что. Пипец. Не, ребят, я лучше на улицу так в выходить не буду. Я лучше... Хотя, не, я буду выходить на улицу, но я положу все вещи в сундук, чтобы, ну, такого больше не было. Потому что это реально... <свык> это очень плохо. <свык> пипец. Понимаете, просто сердце замерло, когда я его <свык> Пипец. Слушай, а чего будут, если призвать 10 таких херабринов? Это ж вообще это пипец полный будет. Где мы увидели? Тут примерно. это ну, маленький. Пипец. Я фиги из честно. Да, типа знаете, надо монтажеру рассказать, чтобы он не вырезал прям все моменты, как вот ему нравится, он присматривался везде. Точки нужно купить, чтобы увеличить для компа, потому что, мы ну, вы сами понимаете, нужно уже на каждый момент. Если я или монтажер что-то не заметил, то напишите об, этих, об этом в комментах, может, я уже что-то не заметил, где-то он за стеной, там, за стенкой стоит, за деревом. Что происходит? Вы видите? Смотрите, И сейчас... Маленько, чтобы понимали, у меня за окном бегает бешеная курица. Тут еще что-то. По типу такого. Курица загнивает. Что происходит? Эй, -э, ты кто? Я не знаю. Было ли это в камере, но. Ой, там курица опять. не не не не Курятинки, давайте-ка мы будем жить с вами дружно. А, короче, а, там еще был какой-то сумасшедший житель. И это все произошло именно в тот момент, когда у меня крашена запись. Я не верю, что с этим что-то связано, поэтому, ну, блин. Кстати, меня тут пробивало. Меня прям било. Поэтому об это не спасение. Надо как будет это все улучшать. Ну, если честно, я так больше не могу, и, мне кажется, буду заканчивать серию, потому что это уже тут вообще никакая не постанова, правда, страхово. Ты сидишь же, вот, в два часа ночи записываешь ролик, еще с больным голосом, и вот такой выскакивает писец просто... Слушайте, она как бешеная, реально. Кстати, предлагаю напоследок сходить посмотреть, что там в шахте. Блин, вот после вот этого всего... Ну, вроде бы все нормально, я не знаю, типа. Ребята, я вам еще раз говорю, если вы что-то увидите, какие-то изменения, какие-то это. Там, например, где-то херобрин появился, либо кто-то еще, и я этого не заметил, ну, пишите, правда, потому что. Пиздец, просто что происходит? Не, я спать лучше. Вы не можете лезть спать, пока рядом монстры. Ага, понятно. Ну, тогда будем с этими курицами разбираться <связать> в следующей серии. Пока.